Привет, посетители Палаты Немиркин! Кто-нибудь когда-нибудь говорил вам, что они находят вас пугающим или к вам трудно подойти? Или вы когда-нибудь задумывались, какое первое впечатление вы производите на людей? Благодаря индикатору типа личности Майерса Брикса или МТИ, одному из самых популярных и широко используемых личностных тестов в мире, вы можете получить лучшее представление не только о том, кто вы есть, но и о том, кем вас воспринимают другие люди. Вот почему люди могут бояться вас, в зависимости от вашего типа личности. Номер один Иш защитник известный своим дружелюбием, щедростью, поддержкой, терпением и надежностью. Некоторые люди могут чувствовать себя запуганными необычайно добрым характером Иш и задаваться вопросом, почему они так добры ко мне, что им от этого будет. Что же ответ на самом деле ничего особенного. Иш просто любит помогать людям ради того, чтобы помочь им. Члены Иш открытые, заботливые и нежные люди, у которых нет никаких скрытых мотивов. Номер два Эш сиделка также называемые консулами, Эфт, могут пугать других людей из-за того, насколько легко они привлекательны и популярны. Социальные бабочки, с которыми все хотят дружить. Они очаровательны, дружелюбны и уверены в себе. Благодаря им жизнь кажется такой легкой и веселой, что им трудно не завидовать. Но еще труднее не любить их за то, какие они жизнерадостные, преданные и привлекательные. Номер три. Ист. Логист. Если Эш – это яркая и общительная жизнь вечеринки, то Ист – полная противоположность. Они сдержаны, исполнительны, рациональны и непоколебимы. Если вы ист, люди, скорее всего, слишком запуганы, чтобы подойти к вам из-за того, насколько вы деловиты. Вы также можете показаться немного суровым и бессердечным, из-за вашей склонности ценить правду и логику больше, чем эмоциональные потребности других. Но и нет ничего плохого в том, чтобы быть прагматиком. Номер 4. Эсти – исполнительный директор, один из самых пугающих типов личности. Преуспевающие перфекционисты Эсти не всегда являются самыми доступными людьми из-за того, насколько строго они соблюдают правила, устанавливают порядок и ожидают, что все остальные будут делать то же самое. Они верят в традиции, организацию и авторитет, и именно поэтому у них есть тенденция, чтобы временами казаться немного властным. Номер пять. Исп. Искатель приключений. Творческие и свободные духом Иш могут быть пугающими из-за их постоянной потребности изобретать себя заново. Трудно по-настоящему узнать ИСФП, потому что то, кем они являются, постоянно меняется. Спонтанные и предприимчивые ИСФП любят экспериментировать, что может пугать тех из нас, кто любит перестраховаться и оставаться в своей зоне комфорта. Они любят раздвигать границы, когда дело доходит до социальных условностей, потому что ценят страстные, артистичное самовыражения. Номер 6. ИСФП. конференции. Один из самых общительных и жизнерадостных людей, которых вы когда-либо встречали. ИСФП просто излучает уверенность и харизму. Они неотразимо смелые, яркие и оригинальные. ЭСФП также наслаждаются тем, что находятся в центре внимания, и центр внимания тоже любит их. Вооруженные отличными навыками общения с людьми и разговорчивым поведением, ЭСФП могут показаться немного пугающими тем из нас, кто не так уверен в социальных взаимодействиях и предпочитает больше слушать, чем говорить. Номер семь. ИСТП. Виртуоз. Известны своей яростной независимостью и ориентацией на результат. ИСТП обычно не пугают. На самом деле они часто очень веселые, энергичные и покладистые. Но во времена серьезной нужды и тяжелых ситуаций, когда все остальные уже начали паниковать, вы можете ожидать, что они сохранят спокойствие и будут в курсе всего. Решительные, решительные и всегда контролирующие себя. ИСТП любит думать на ходу и прыгать, прежде чем смотреть, потому что они бесстрашные и ищущие острых ощущений люди. Так что дружба с ИСТП определенно не для слабонервных. Номер восемь – ЭСТП – предприниматель. Один из самых проницательных из всех типов личности – ЭСТП – обладает сверхъестественной способностью читать людей, что может немного беспокоить тех, кто предпочитает оставаться замкнутым и скрывать свои чувства. Таинственные и наблюдательные ЭСТП могли бы легко стать искусными манипуляторами, если бы захотели. Однако, к счастью для нас, они не заинтересованы в интеллектуальных играх. Они предпочитают быть открытыми, честными и прямыми. С ЭСТП никогда не нужно ходить вокруг да около. Номер 9. Инфь. Адвокат. Инфи неустанно работают, чтобы спасти мир и сделать его лучше для всех. Добрый, сострадательный и альтруистичный инфи – миролюбивые дипломаты с большой эмоциональной глубиной. И эта интроспективная, глубокая натура может быть пугающей для некоторых, особенно потому, что инфи очень трудно узнать. Они очень ценят свою частную жизнь и, как правило, кажутся немного отстраненными и настороженными. Даже со своими самыми близкими друзьями и семьей. Номер 10. Энфт. Главный герой. Далее у нас есть Энфт, которого большинство людей склонны считать пугающим по противоположной причине, как инфи. Энфт настолько аутентичны и искренне, что это застает многих из нас врасплох. Великодушные, и чутки, они живут для того, чтобы вдохновлять других, и им нравится брать на себя роль наставника, поддерживать своих близких и оказывать безграничную поддержку. Однако в плохие дни они могут показаться немного снисходительными и покровительственными. Номер одиннадцать. Инфп. Посредник. Хотя их часто считают вдумчивыми, невинными, мягкосердечными идеалистами, у Инфп тоже есть темная сторона. Они могут быть невероятно жесткими в своих нереально высоких ожиданиях как от самих себя, так и от своих близких. Поэтому, если вы когда-нибудь пойдете против их убеждений или не сможете соответствовать их идеализированной версии вас, скорее всего, они начнут дистанцироваться от вас или затоят на вас обиду за то, что вы не тот человек, за которого они вас принимали. Номер 12. Энфп. Участник компании. Если эсти запугивают людей тем, насколько они законопослушны и традиционны, Энф запугивают людей тем, насколько нетрадиционными и нетрадиционными им нравится быть. Веселые, спонтанные и очень креативные Энф любят бросать вызов привычному образу действий и идти в разрез с общественными нормами. Они постоянно живут нестандартно, потому что считают, что жизнь слишком коротка, чтобы быть скучной. Номер 13. Интп. Логик. Будучи объективным и прямолинейным критическим мыслителем, некоторые люди могут посчитать Интп пугающими из-за их прямолинейного, всегда вопрошающего отношения. Интп любит учиться, и они стремятся знать все, что можно познать. Поэтому они любят исследовать, теоретизировать и проводить интеллектуальные дискуссии с единомышленниками. Номер 14. инт Участник дебатов. Сообразительный и острый на язык, никто не любит хорошие дебаты больше, чем ЭНТП, и для некоторых людей это может быть немного неприятно – всегда подвергать сомнению все, что вы говорите и думаете, но ЭНТП не хотят этим навредить. Они просто обожают атаковать и защищать идеи со всех сторон, разбирая их на части только для того, чтобы снова собрать воедино. Номер 15 – Инты – Архитектор. Рациональные, независимо сдержанные Инты часто считаются пугающими по тем же причинам, по которым ими восхищаются. То есть у них всегда есть хорошее представление о том, чего они хотят, как этого достичь. И они придерживаются этого, несмотря ни на что. Но эта решительность, компетентность и сильное чувство эффективности также могут быть ошибочно приняты за высокомерие. И, наконец, шестнадцатый, энты, командир. Последнее, но, конечно, не менее важное, у нас есть энты или командир. Как вы, возможно, уже догадались, большинство людей находят их пугающими из-за их невероятно сосредоточенного и целеустремленного отношения. Смелые, наглые и уверенные в себе ЭНТП, прирожденные лидеры, у которых нет проблем с тем, чтобы брать на себя ответственность и командовать. Итак, имели ли вы отношение к чему-либо из того, что мы здесь упомянули? Каков был ваш тип личности и почему, по вашему мнению, люди могут вас бояться? Показалось ли вам это видео проницательным? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями, это тоже может найти применение в этом видео.